Может быть, как никакая страна в мире, наша Родина после столетий ложного направления своего могущества и в петербургские, и в новомосковские периоды, стянувши столько ненужного внешнего и так много погубивши в самой себе, теперь, пока не окончательно упущено, нуждается во всестороннем внутреннем развитии и духовно, и как последствие, географически, экономически и социально. Наша внешняя политика последних десятилетий представляется как бы нарочито составленной вопреки истинным потребностям своего народа. За судьбы Восточной Европы мы взяли на себя ответственность, несравнимую с нашим сегодняшним духовным уровнем и нашей способностью понимать европейские нужды и пути. Эту ответственность мы самоуверенно готовы распространить и на любую страну, как бы далеко она ни лежала, хотя бы на обратной стороне земного шара, лишь бы она проявила намерение национализировать средства производства и централизовать власть. Эти признаки, по нашей теории, ведущие все остальные национальные, бытовые, тысячелетних культур второстепенно. Мы неутомимо вмешиваемся в конфликты всех материков, Судим и рядим, подталкиваем к ссорам и бесстыдно гоним оружие первым товаром нашего экспорта. То, что в советских газетах до 40-х годов называлось торговцы крови. По данным западных специалистов, с 1955 по 1970 год мы продали оружие на 28 миллиардов долларов. В 70-х годах наша доля в мировой торговле оружием 37,5%. В погоне за всеми этими искусственными целями, никак не нужными нашей нации, мы истощили свои силы. Мы подорвали свои поколения, предыдущие больше физически, сегодняшние больше духовно. Мы устали от этих всемирных нам ненужных задач. Нуждаемся мы отойти от этого кипения мирового соперничества. От рекламной космической гонки, никак не нужной нам. Что подбираться к оборудованию лунных деревень, когда хилеют и непригодны стали для житья деревни русские? В безумной индустриальной гонке мы стянули непомерные людские массы в противоестественные города с торопливыми, нелепыми постройками, где мы отравляемся, издергиваемся и вырождаемся уже с юных лет. Изнурение женщин вместо их равенства, заброшенность семейного воспитания, пьянство – потеря вкуса к работе, упадок школы, упадок родного языка. Целые духовные пустыни плешами выедают наше бытие. И только на преодолении их ожидает нас престиж истинный, а не тленный. Дальних ли теплых морей нам добиваться, или чтобы теплота разлилась между собственными гражданами вместо злобы? А еще ко всему, похваляясь своей... Передовитостью мы рабски копировали западный технический прогресс и вместе с ним бездумно впоролись в кризисный тупик, угрожающий сегодня существованию всего человечества. Как семья, в которой произошло большое несчастье или позор, старается на некоторое время уединиться ото всех и переработать свое горе в себе, так надо и русскому народу, побыть в основном наедине с собою, без соседей и гостей сосредоточиться на задачах внутренних, на лечении души, на воспитании детей, на устройстве собственного дома. Лечение наших душ. Ничего нет для нас важнее теперь после всего отжитого, после нашего всежизненного участия в лжи и даже злодействах. Поколения старшие, быть может, уже и не успеют с этим, но с тем большей ревностью и самоотверженностью, мы должны заняться воспитанием наших детей, чтобы выросли они по чистоте несравнимы с нашим падшим обществом. Школа – это ключ в будущую Россию. А такая задача – худым родителям и воспитателям вырастить добрую смену – противоречива, сложна, ни в одну волну решается, бесчетных усилий потребует. Всю систему народного просвещения надо пересоздать – и не отбросными, но лучшими силами народа. На то пойдут и миллиардные затраты, и взять их надо за счет трат наших внешних, ненужных, хвостливых. Надо перестать выбегать на улицу на всякую драку, но целомудренно уйти в свой дом, пока мы в таком беспорядке и потерянности. К счастью, дом такой у нас есть, еще сохранен нам историей, неизгаженный просторный дом, Русский Северо-Восток. И отказавшись наводить порядки за океанами, и перестав пригребать державную рукой соседей, желающих жить вольно и сами по себе, обратим свое национальное и государственное усердие на неосвоенное пространство Северо-Востока, чья пустынность уже нетерпимо становится для соседей по нынешней плотности земной жизни. Северо-Восток – это север Европейской России, Пенега, Мезень, Печора – это Елена и вся средняя полоса Сибири выше магистрали, на сегодня пустующие, местами нетронутые и незнаемые, каких почти не осталось пространств на цивилизованной земле. Но и тундра, и вечная мерзлота Нижней Аби, Ямала, Таймыра, Хатанги, Индигирки, Колымы, Чукотки и Камчатки не могут быть покинуты безнадежно, при технике 21 века и перенаселении его. Северо-восток тот ветер, к нам, описанный Волошиным, в этом ветре вся судьба России. Северо-восток тот вектор от нас, который давно указан России для ее естественного движения и развития. Он уже понимался Новгородом, но заброшен Московской Русью, Осваивался самодельным, негосударственным движением, потом изневольным бегунством старообрядцев, а Петром не угадан, и в последний полувек тоже, по сути, пренебрежен, несмотря на шумные планы. Северо-восток – это напоминание, что мы – Россия, северо-восток планеты, и наш океан ледовитый, а не индийский. Мы – не Средиземное море, не Африка, и делать нам там нечего. Наших рук, наших жертв, нашего усердия, нашей любви ждут эти неохватные пространства, безрассудно покинутые на четыре века в бесплодном возебании. Но лишь два-три десятилетия еще может быть оставлены нам для этой работы, иначе близкий взрыв мирового населения отнимет эти пространства у нас. Северо-восток – ключ к решению многих якобы запутанных русских проблем. Не жадничать на земле, не свойственные нам, русским, или где не мы составляем большинство, но обратить наши силы, но воодушевить нашу молодость к северо-востоку – вот дальновидное решение. Его пространство дает нам выход из мирового технологического кризиса. Его пространство дает нам место исправить все нелепости в построении городов, промышленности, электростанций, дорог, еще далеко не готовы к земледелию, потребует необъятных вкладов энергии, но сами же недра Северо-Востока и таят эту энергию, пока мы ее не разбазарили. Северо-Восток не мог оживиться лагерными вышками, криками конвойных лаем человека ядных. Только свободные люди со свободным пониманием национальной задачи могут воскресить, разбудить, излечить и инженерно украсить эти пространства. Северо-восток более звучание своего и глубже географии будет означать, что Россия предпримет решительный выбор самоограничения. Выбор вглубь, а не вширь, внутрь, а не вовне. Все развитие свое, национальное, общественное, воспитательное, семейное и личное развитие граждан направит к рассвету внутреннему, а не внешнему. Это не значит, что мы закроемся в себе уже век то и не соответствовало бы общительному русскому характеру. Когда мы выздоровеем и устроим свой дом, мы, несомненно, еще сумеем и захотим помочь народам бедным и отсталым, но не по политической корысти, не для того, чтобы они жили по-нашему или служили нам. Возразительство государства зайти в самоограничение. Ведь роскошь произвольных и вполне самоотверженных решений, какая есть у отдельного человека, не может быть допущена целым народом. Если народ перешел к самоограничению, а соседей его нет, должен ли он быть готов противостоять насилию? Да, разумеется. Силы защиты должны быть оставлены, но лишь подлинно защиты, но лишь соразмерно с непридуманной угрозой, не самодавляющей. Ни самозатягивающие, не для роста и красы генералитета. Оставлены в надежде, что начнет же меняться и вся атмосфера человечества. За тихой рекой в березовые роще распустится песня. Весенний цветок И я загадаю Желание попроще И перекрестившись Взгляну на восток Окрасится а небо Багряной зарек. Вечное солнце над миром зайдет, Зайдет и белая птица, Злетит над землей, И Божье прощение с небес принесет, И белая птица, Злетит над землей. Божье прощение с небес принесет, и что-то большое откроется сердцу, такое, что жить, ой, жизнью моей не объять, и станет спокойно. И сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, И станет спокойно. И сладко, как в детстве, когда обнимала. Христовой любовью исполнится грусть. И в этом мгновенье душа прикоснется к великой вселенной.